Я снова потерял сознание. которое это уже раз. Во время сражения я теряю сознание, и после этого снова начинаю драться. Сражаться, конечно, весело, но я никогда не забывал о битве в процессе и не терял сознание. Такое бывало лишь раз, когда я сражался с тобой. С каких пор здесь находится эта гора? Разве это не вы их убили, капитан? Надоели и мечи, и сражения, блаженство. Я даже подумать не могла, что схватки с этим мальчишкой я смогу испытать радость. И я даже не думала, что этот ребенок из-за нашего сражения решит лично надеть на себя оковы. Замах меча, на который я раньше не мог отреагировать, теперь я инстинктивно отражаю, будто бы я перерождаюсь Но во время сражения. Ты бессознательно продолжаешь запечатывать свои силы. Почему ты в битве с Курасаки и Чига проиграл, уступив совсем чуть-чуть? Враг был силен? Со стороны может так и казаться. Однако я знала, что это не так. Между нами было всего лишь одно отличие. Ты и в том сражении. Познал радость сражения на грани поражения. И в этом заключается моя вина. Но оглянувшись вокруг, ты видел лишь слабаков. У тебя не было врага, на котором можно проверить свой меч. И я была твоим первым врагом, способным раскрыть твою силу. Я была слабее тебя. Ты встретил первого достойного врага в своей жизни. Ты подумал то если бы потерял меня, тогда больше никогда бы не смог младиться сражением. Поэтому, чтобы сравнить наши силы, ты бессознательно начал шаг за шагом скрывать свою силу. Я впал в отчаяние. И в сражении с грозным врагом, оказываясь на грани смерти, постепенно начал разрывать оковы, наложенные на самого себя. И начал возвращаться к прежней форме. Я сильна. Сильнее кого угодно, кроме тебя. Я буду убивать тебя. сотни раз. Именно поэтому я буду лечить тебя. Множество раз, сколько понадобится, пока ты не вернешься к своей прежней форме. Ты точно должен знать, зачем я стала. Мастером Кайдо. Банкай. И Надзуки. На этом игра окончена. Оно тает. Растворяется. Весело. Что это такое? Теперь почему-то все по-другому. Почему? Неужели я спал до этого момента? Я всегда думал, что у этой битвы нет названия. Благодаря тебе я смог узнать его. Спасибо. Это. Это и есть настоящее сражение. Ты заметила? Я люблю сражаться. Настолько, что я не могу с тобой ничего поделать. Я осознала это намного раньше тебя. Для того, чтобы вечно наслаждаться сражением, ты нашел способ запечатать себя. Ну а я для того, чтобы вечно наслаждаться сражением, нашла способ себя исцелять. Сила, которой я обладала, существовала лишь для этой битвы. В одну эпоху существует лишь один кимпачи, и это нерушимое правило и одновременно неизбежная судьба, потому что когда один силач встречает другого, они перестают использовать меч только лишь для себя. И в этот момент их меч обязательно. Он бьет второго силача. Прощай, ты единственный человек в мире, который сумел порадовать меня. Прекрасная работа. Зараки кимпачи. Эй, ты что, умрешь? Не умирай! Прямо как ребенок, тебе незачем печалиться. У тебя есть враги, с которыми ты сможешь доволь сражаться, а также друзья для поединков на равных. Теперь у тебя есть партнер, которого ты наконец пробудила, какое же счастье умереть, осознавая, что я смогла исполнить свое предназначение. Кемпачи, кто зовет меня? Наконец-то мой голос смог дотянуться до тебя. Я все это время был к тебе ближе всех и постоянно наблюдал за тобой. Приятно познакомиться, Зараки Кимпачи. Меня зовут.